Yeah. Объект 576, класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. На объект запрещается допускать людей. В стены тоннеля с обоих въездов на станцию монтированы будки для наблюдения. А на наземной части станции следует расположить сотрудников с целью не допускать на станцию диггеров или случайных прохожих. Запрещается присутствие людей на платформах или рядом с ними во время движения поездов. Также в это время освещение станции должно быть выключено. Описание. Объект 576. Недействующая и закрытая подземная станция. Линии КВО метрополитена. Станция состоит из трех рельсовых путей и двух платформ длиной 70 метров. Таким образом, на станции может одновременно находиться до трех поездов. Платформы соединены переходом, в середине которого расположено ответвение, ведущее к входу и турникету. От ответвения пути не просматриваются. Хотя видна часть первой платформы к поездам до, от входа есть три выхода на поверхность, расположенные на улице и бульваре. Оба входа на бульваре замурованы. Вестибюль на улице самый большой. Именно там и расположены посты видеонаблюдения и служебные помещения, замаскированные под офисные помещения. Во вместе это здание и подземные наблюдательные пункты составляют зону. Во время активности станции наблюдается несколько пространственно-временных аномалий, применительно к подходящим через станцию поезда. Некоторые поезда, доезжающие до следующей станции, минуя объект 576. Поезд, проезжающий мимо объекта 576, несколько раз. Поезд, въезжающий на объект, не с того пути. Это может значить, что поезд едет в том направлении или не по своему пути. Но тем не менее, без происшествий доезжает до следующей станции. До объекта слишком долго ехать. Или же наоборот, поезд доезжает до него слишком рано. На въезде на объект меняется порядок вагонов в составе. Для того, чтобы станция считалась активной, требуется соблюдение следующих условий. Платформа должна быть освещена. На платформе должен быть минимум один человек, ожидающий приезда поезда, неважно, хочет ли он при этом уехать на нем или нет. На поезде должен быть минимум один пассажир в здравом уме. Несмотря на то, что на станции, когда она еще действовала, совершалось гораздо больше мелких преступлений, чем на других станциях, а также пропадали люди. Влияние аномальных свойств станции на эти события доказать не удалось. Аномалии начали проявляться. Вскоре после открытия линии метро в 1900 году испытали резкий скачок одновременно с ростом числа пассажиров. Через три месяца за станцию взялся фонд, после чего она была закрыта под предлогом архитектурных недостатков и принимаемых в связи с ним мер безопасности.